Да, с первого раза у инженера никогда ничего не получается, поэтому приходится экспериментировать! Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в инженеров космических и продолжает развиваться на своей, собственно, созданной базе,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 Тех, кто еще не знаком с моей базой рассвет. Сейчас мы находимся в гараже. Да, здесь у нас стоит различная техника. Такая, например, как вот этот вот а, внедорожничек, да, который в основном исключительно для разведки а, мне служит в помощь. Да, здесь у меня, значит, кое-какие а, всяческие элементы блага, да. То есть это вот торговый автоматик, кроваточка. Также у меня здесь имеется а, уборное помещение, да. Несколько блоков, отвечающих за... Uh, энергию из-за мозги моей базы, так называемый программируемый блок и батареечка. Ну и место для отдыха ты уже видел. Тут у меня ремонтный отдел, где я ремонтирую поврежденную технику, а точнее ту, которая например, невозможно просто так залезть под днище, и она не умеет летать, и я ее пригоняю вот сюда и ремонтирую, да, вот в этом отделе. В общем, это ремонтный гараж, служит он, как говорится, для своей цели, выполняет ее великолепно. Так, ну а мы пойдем в цех переработки. Дальше у нас цех переработки, Напоминаю, что постройка базы рассвет находится в процессе. Да, я потихонечку ее подстраиваю, когда у меня, значит, появляется э, желание. Да, площади, как видишь, здесь не маленькие, а строить мне в одну касочку, это достаточно а, проблематично, но ничего, со временем конечно же я а, справлюсь да, и хотел напомнить, что играя я с большим количеством модов, все моды ты а, можешь найти в мастерской просто-напросто добавляйся ко мне в друзья наблюдай мою мастерскую, там ты найдешь а, все моды, с которыми я играю, а, даже в данной сборочке и не только, приятного тебе просмотра Сейчас же мы находимся в цехе переработки э, ресурсов. Да, сюда мы значит привозим ресурсики, они автоматически попадают вот в этот огромный переработчик, который занимается их, как говорится, расщеплением на более полезные компоненты. То есть это железные слитки, никелевые слитки, магниевые и так далее. Да, он у меня настроен, он у меня с улучшениями, с максимальными на выработку. И мы с него добываем максимальное количество а, ресурсиков. Также у меня здесь имеется огромный сборщик. Да, вот здесь по правую сторону он находится. А, состоит он из четырех больших сборщиков и они все работают у нас а, синхронно. Также модули надо бы на него навешать каких-нибудь еще. Пока что я что-то до этого не дошел. Ну и так вполне пока что мне а, хватает, исходя из моих текущих а, запросиков. Здесь у нас здесь у нас расположилось водородное а, хранилище. Вот по поводу второго бака я еще думаю, но один у меня точно имеется на 15 миллионов единиц. 15 миллионов литров, по-моему, он хранит в себе водородика. Да, напоминаю, что водород мы используем в различных целях. Это заправка движков. Это также его использование в генераторах для выработки электроэнергии. Потому что один вентилятор, который крутит у меня вот там вот на крыше моего гаража, не справляется. Да, он вырабатывает слишком мало. Поэтому пришлось поставить вот сюда, вот в цех переработки еще несколько... Можно сказать просто дизель-генераторов ну, Точнее генераторов, которые работают у нас на водороде Вот одна пара генераторов Активируемая вот на эту клавишу Да, вот мы их сейчас запустили Они у нас забарахтели, затарахтели они у нас вырабатывают достаточно немало и дают нам прирост нехилый. И вот вторая пара генераторов. Но ну, это когда совсем тяжко приходится, когда большая нагрузка на базу, да, когда у меня выработка идет, присоединенные какие-то устройства заряжаются. Тогда я включаю оба эти генератора, обе пары, и у меня идет а, зарядочка по максимуму. В принципе, с цехом переработки у нас все. Да, у него тут везде дыры кругом у нас, да, и все недоделанное, да. В таком, знаете, в стиле недостроенный какой-то полуразрушенный цех пока что а, прибывает данная построечка. Но со временем, конечно, я с этим делом а, закончу. Так, ну что ж, пойдем дальше, я тебе продемонстрирую, что у нас дальше есть на базе а, «Рассвет». Дальше мы попадаем в огромнейшее помещение, так называемый цех сборки, цех разборки. Там дальше у нас, значит, комната хранения различных транспортных средств, которые я создаю. Также там дроны у нас, разгрузка и так далее. Ну, начнем, наверное, мы с цеха сборки и разборки. Да, вот в этом месте у нас происходит сборочка различных интересных ништячков. Давай, сейчас я тебе продемонстрирую, как это дело у нас все работает. Да, я немножко доработал свой цех, и теперь у меня, как видишь, 4 сварщика работают вместо... Двух. А работает все следующим образом. Находим здесь, значит, в списочке проектор и заходим в его а, доступные чертежи. Чертежи, естественно, я сохранял сам. Да, все ссылки на все чертежи имеются также в моей мастерской а, в стиме. Поэтому добавляйся в друзья, там ты найдешь много интересного по этой игрушечке. Ну и давай сделаем с тобой стандартного а, дрончика. Вот этого дрончика а, с пулеметиками мы сейчас и сделаем. Для того, чтобы его сделать, давайте мы сейчас сначала его поднимем немножечко оттуда, да. Так, дрончик наш, наш готов уже к сварке. Мы его, смотрите, подсоединили. Первая точка, как говорится, сборки уже намечена. И теперь можно опускать наши сварчики. Заходим сюда же в кабинку и начинаем потихонечку их опускать. Давайте-ка посмотрим, как это все дело у нас работает. Вот, у нас, значит, сварчики опускаются. Но мне кажется, они не достанут. Или достанут. Нет, друзья, не достали, к сожалению. Сейчас тогда мы еще немножко их, точнее, просто-напросто дрона немножко повыше поднимем. И посмотрим, что будет происходить. Так, поднимайся, родной. Вот у нас дрон поднимается на необходимую высоту. И сварщики начинают бодренько его а, клепать. Вот так вот выглядит процесс а, сварки различных небольших uh, дрончиков. Да, этот дрон небольшой. Ну, для того, чтобы наш дрон был функциональным максимально, мы должны еще поставить вот сюда вот. Ай-яй-яй-яй, больно бьются эти сварщики. Вот сюда мы должны поставить uh, двигатели. Двигатель номер раз. Поставим. Вот. Ах, не туда, не туда, не туда, не надо! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не варите, пожалуйста, его. Нет, не справлюсь уже, друзья. Не справлюсь я с этими сварщиками. Надо срочно а, выключать машинерию и а, срезать этот двигатель. Потому что под сваркой вряд ли что-то получится убрать вручную скорость. просто будет недостаточно. И все, друзья, легко и просто наш дрончик превращается... В машину для а, убийств Осталось только его сейчас правильно активировать А для этого нам понадобится сначала а, Поднять верхние сварщики Опустить дрончика максимально близко к земле Но уже после этого давайте мы сейчас его а, спилим Со своей а, конструкции несущей Заходим в удаленное управление Находим нашего дрона И мы уже в его кабине сейчас находимся да. О, ох, ох, ох, ох, как плохо видно через пулеметы Можно смело увеличивать вот сюда вот Давайте его заведем уже. Заводить, калымашка. Завелся наш дрон. Да, да, да. Только боеприпасов у него нет. И нужно его стыковать для того, чтобы а, зарядить. Ну что ж, пойдемте, поставим его на зарядочку хотя бы сейчас, да? Пока у нас на 3 минуты, на минуту даже у нас хватает заряда. Это очень небольшой запас. Ищем а, место а, стыковки. Да, мне надо его сейчас срочненько зарядить, чтобы он у нас был заряжен и готов к каким-нибудь очередным баталия ну баталий как таковых не будет особо до сильных он настолько будет в качестве также дрона поддержки выступать давай уже садись что-то не могу я его никак запарковать нормальненько у нас туда-сюда его болтает ну вот все похоже да все зависаем он от этой штуковиной и от отключаем дрончик вот такой вот ребят у нас дрончик основной его минус в том что он у нас значит небольшого размера и вынести его не составит никакого труда даже Несмотря на его тяжелую броню Из которой я его и а, сделал И еще один нюансик а, Патроны в него нужно загружать а, Вручную именно вот через эти Вот а, отверстия Ну или ждать когда разработчики нам сделают Какой-нибудь маленький коннектор Для малой а, сеточки И тогда мы сможем тоже загружать у него с помощью коннектора Какие-нибудь а, патроны Ну что ж, это я тебя продемонстрировал Идем а, дальше Так, это ты тоже видел уже, да в прошлом моем видео я показывал это значит шреддер, который утилизирует Все то, что попадет именно а, В него, мы могли бы также протестировать Его на этом дрончике Но этого я делать не стану, дрончик Мне естественно а, пригодится Ну и переходим дальше, это у нас огромный Гараж для техники Да, вот там у меня стоит моя, значит, Кура Которая тоже недавно сконструировал Своими собственными а, Руками, ну и подробный обзор на нее Уже имеется в плейлистах по космическим Инженерам, поэтому, дорогой зритель Переходи в плейлисты, ищи видос по ней. Там я более подробно рассказываю, что это такое за а, крокодил получился и для чего я его и использую. Ну и, конечно же, вишенка на торте сегодняшнего нашего а, выпуска. Это, конечно же, совершенно новая моя разработка. Да, я не вот про этих вот дронов, которые у меня являются самыми крутыми. На данный момент это универсальный дрон-сварщик, а, универсальный дрон а, бур К нему также можно приделать резак. И плюс еще я не доделал четвертый модуль. Это модуль для транспортировки. Ну, то есть конкретная такая штуковина с магнитом, на который можно будет транспортировать все возможные а, устройства, будь то спутники, будь то поломанные части, какие-то разбросанные, да, на вашей базе и так далее. И, кстати, обзоры по всем этим дронам тоже имеются на моем канале. Переходи в плейлисты, там ты найдешь гораздо больше интересного по этой игре и не только. Ну, а мы по пойдемте, ребятки, дальше. Про вишенку на торте я ничего не рассказал. Вот этот мой челнок, который я еще а, не достроил, но смело спешу тебе его а, продемонстрировать, а, протестировать. Для того, чтобы его протестировать. Давай-ка я его сейчас спущу хотя бы немножечко а, пониже. Для этого давай зайдем в наш кран мостовой. Я надеюсь, заряда этой батарейки нам э, хватит. Стой! Стой, стой, стой, стой! Что-то, ребят, пошло не по плану, походу. Что-то у нас пошло не по плану, я так понимаю. Что именно пошло не по плану? а Выдвинулся поршень, да! Поршень, друзья мои дорогие, выдвинулся и надо его срочно обратно задвинуть, потому что иначе будет очень печальная история. Смотрите, как нас перекосило, у наших колеса вылезли, друзья, наружу. Я надеюсь, они также сейчас нормально встанут. Но, но, но, но, но, но, но, почти что, почти что, почти без моего вмешательства здесь уже точно не обойдется. Ну, это все издержки производства. Производство, что называется. Ну что ж, давайте, ребятки, испытаем наш новый, значит, челнок, который еще не достроен. Мы посмотрим, как же у нас уже э, летает. Садимся в кабинку э, для того, чтобы нам полететь. Давайте сначала запустим все двигатели. Это, значит, маленькие. И это значит один э, большой вес немножко прибавился нашего, значит, челночка. Так, отстыковываем лапы. Отлично Все, взлетаем, друзья Взлетаем, взлетаем Пока мы здесь а, не побили себе а, ничего Одного гироскопа я чувствую, что маловато Надо будет ему еще хотя бы один а, добавить Ну и вот таким вот образом а, Мы в ближайшем будущем будем планировать а, Вылетать а, в космос Давайте немножечко пролетим Сейчас, да, вперед, конечно, тяга мне нравится Как он быстро рвет прям до да, сходу Вот таким вот образом Раз И мы вылетели из нашей базы Отличненько ну что ж, вот такой вот, друзья, у нас челночок. Да, его кодовое название я пока рассекречивать не стану Покажу, конечно же, отдельный обзор я а, в других своих видосиках Да, когда я его закончу, когда все доделаю, прокачаю Сейчас бы лишь бы мне не навернуться с этой вот высоты Но я уверен, что не навернусь, да, я его уже тестировал Да, шасси, кстати, убирается, можно вот таким вот образом ск скласть шасси Оно у нас убралось, да, и все, мы летим уже без а, шасси Ну что ж, давайте попробуем набрать какую-нибудь высоту Сейчас у нас 70 метров. Заходим в кабинку. Да, вот таким вот образом. И попытаемся повернуть его максимально вверх. При этом можно отключить маленькие двигатели. На однерочку есть такое дело. Ну и мы просто сейчас пытаемся взлететь вверх. Правда, сейчас не совсем вертикально вверх. Можно еще задрать нос выше. И вот теперь мы точно летим вертикально вверх. Высота у нас 1500 метров над уровнем земли 1800 метров Запасика водорода у этого парня Должно хватить, чтобы вытащить его В открытый космос По крайней мере, я на это очень надеюсь Но просто после того, как я его прокачаю По максимуму, я не знаю Насколько хватать будет его Баков и какая мощность ему потребуется Чтобы вылететь в космос Все, друзья, мы сейчас остановились Дальше мы не полетим Дальше я его направляю опять к земле Вот таким вот образом Вот туда, где наша база Рассвет. А она у нас находится где-то вот там вот, а, в том месте. Отсюда капец, она какая маленькая, прям вообще ее практически не видно. Сейчас мы практически в свободном падении, друзья, находимся. Да, двигатель я отключил. Все-все-все, сейчас мы просто падаем. Вон уже база у нас появилась. 1500-1400 метров. Кстати, на всякий случай надо будет ему сделать парашют. Все, включая движки все полностью. А, не должны мы сегодня здесь разбиться. Да-да-да, просто-напросто включают двигатели И мы начинаем гасить Высоту, да Движков у нас достаточно, чтобы его поднимать В воздух, поэтому Высоту мы уже, уровень высоты Мы уже немножко погасили, мы уже не падаем Мы уже а, летим, ну и приближаемся К нашей базе потихонечку Блин, главное не разбиться Подтормаживаем, подтормаживаем тихонечко Летим мы на большой скорости Аж 86 у нас миль в секунду Надо бы срочно сейчас притормозить 70 миль да, снижаем мы скорость. Можно даже выключить задний движок. На всякий случай. Так, выключаем и постараемся сейчас еще снизить скорость. Как лучше снизить скорость? Давайте просто нос задрем вверх. Вот так вот, да, все. Нос вверх задираем, скорость мы а, снижаем и начинаем потихонечку а, падать. Главное не врезаться в нашу базу. Так, ну что ж, разворачиваемся потихонечку и а, садимся. Вообще в процессе вот те ворота, видите, большие, да, у меня на базе находятся они. Я планирую их все-таки достроить, да, и планирую через эти ворота именно запускать вот такого вот плана а, челноки, то есть именно с базы, прям с гаража вот с этого. Да, собственно, их назначение я вам уже озвучил. Ну что ж, давайте, ребятки, я надеюсь, мы его протестировали идеально, этого парня. Надеюсь, он, он нам действительно поможет выйти в космос. Да, мне необходимо выйти в космос хотя бы, чтобы добыть а, немножечко каких-нибудь ресурсиков. Не летит у нас вперед, блин, приходится задействовать большой двигатель. Да, я его делаю, ребят, для того, чтобы летать в космос хотя бы за минимальными ресурсами. У меня сейчас не хватает очень сильно урана, и у меня нет платины, поэтому я и вынужден конструировать вот такие вот летательные а, штукенцы для того, чтобы выйти в открытый космос. Ну все, ребят, садимся потихонечку, да, выдвигается у нас шасси. Вот таким вот образом, да. И мы его потихонечку, вот так вот, мягкая посадочка у нас, друзья, мягкая. Вот так вот, практически на все ноги сразу мы э, сели. Включаем стыковочку и уваля друзья, отключаем движки. Мы приземлились благополучно и даже на все три лапы. Вот такой, ребят, у нас челночок. Я его, конечно же, дострою и в следующих видосиках сделаю более подробный, детальный обзор а, на него. Ну что ж, а пока это все новости, которые произошли на базе Рассвет. Спасибо тебе большое за внимание, дорогой мой зритель. Жду твоих комментариев, что ты думаешь по поводу моих значит, самолетиков, по поводу моих машинок, да и по поводу вообще моей а, базы Рассвет. С удовольствием с тобой пообщаюсь в комментариях. Ну что ж, играйте только в самые крутые топы игры всем приятного геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует конечно же